Если вы можете ничего не делать, это самое лучшее. Чтобы ничего не делать, нужна большая храбрость. Чтобы что-то делать, большой храбрости не нужно. Потому что ум всегда что-то делает. Эго всегда хочет что-то делать. В этом мире или в мире ином, но эго всегда хочет что-то делать. Если вы что-то делаете, Эго чувствовать себя прекрасно и радуется. Оно полно силы здоровья. Ничего не делать труднее всего на свете. И если вы можете ничего не делать, это самое лучшее. Сама идея, что мы должны что-то делать ошибочно в основе. Мы должны быть не делать. Когда я предлагаю людям что-то делать, это только чтобы им помочь узнать тщетность действия. Чтобы однажды, вывившись из сил, они рухнули на землю и сказали, «Все, мы не хотим ничего делать». Тогда начинается настоящая работа. Настоящая работа – просто быть. Потому что все, что вам нужно, уже дано. И все, чего вы можете достичь, уже достигнуто. Правда, вы этого еще не знаете. Нужно только быть в состоянии такого молчания, чтобы вы смогли снова упасть внутрь себя и увидеть, кто вы такой.